Уважаемые коллеги, приглашаю вас на мой вебинар, который будет посвящен актуальным вопросам дентальной имплантации. Я практикующий врач-ортопед со стажем работы более 20 лет. В ходе вебинара я предоставлю вам систематизированный подход к лечению в эстетически значимой зоне. Я расскажу вам о том, какие конструкции мы можем делать в качестве временных для формирования мягких тканей, как мы это делаем, из чего мы это делаем, чтобы вы свое рабочее время могли максимально правильно использовать. Поговорим о мотивации пациента к данному, к данному виду лечения, а также о сроках лечения, о тех гарантиях, которые мы можем предоставить пациенту. И наша с вами общение будет построено по типу диалога. Вы можете задать мне любой интересующий вас, вас вопрос в конце вебинара. А, наш разговор будет интересен прежде всего для практикующих врачей, потому что а, все будет, а, вся информация, которую я вам буду рассказывать, это будет только мой личный опыт. И а, также будет интересно и студентам, поскольку это поможет систематизировать ваши знания по дентальной имплантации. Жду вас, будет очень интересно.